Что-то здесь не так. Это странно. Хм. А где земля? Как ходить-то? Деревья просто висят! Здравствуйте, мы из Блог Канал 9. Нам интересно ваше мнение по поводу нового обновления. Ну, я зашел в игру и увидел, что падаю в пустоту. Теперь я возродился тут. Зачем разработчики сделали такое обновление? Интересно. На этом все. Встретимся с вами завтра в 4 утра. За два часа до обновления... Добро пожаловать в Моджанг! Ночь, я устал! У меня есть сумасшедшая идея! Я не знаю! Все твои идеи заканчиваются не очень хорошо! Пожалуйста! Эх... Ладно, что за идея? В общем, слушай! На этот раз моя идея будет блестящей! Если бы в Майнкрафте не было земли, озвучка и перевод Томико, автор ролика Аррепас, все ссылки в описании. Игроки не смогут давать нам изумруды! Наши красивые дорожки исчезнут! Успокоились все. Я уверен, что это обновление просто обман. Все будет хорошо уже завтра. Просто успокойтесь. Раньше здесь был мой ферма. Все мои животные упали в пустоту. И посев мой тоже пропал. Что теперь мне делать без них? Я даже не смогу получить млеко. Он больше не сможет получить молоко? это очень хороший день. Никто больше не сможет остановить нас. Нужно рассказать всем моим друзьям об этом. Через 4 минуты. Разве это не здорово? Нам больше не нужно беспокоиться о молоке. Это больше не имеет значения. Почему? Потому что мы не сможем добывать ингредиенты! Земля удалена! Оу, точно! И снова здравствуйте! Мы стоим около офиса Маджан, а рядом стоят люди, которые против нового обновления хотят вернуть наш скромный мир. Верните наш прекрасный мир! Как продолжать создавать фирмы? Вы что, пьяные? Это вот обновление бессмысленно! Хорошо, хорошо. Успокойтесь. У нас есть для вас хорошие новости. Из-за многочисленных жалоб мы решили удалить последнее обновление. Ну вот и все. Игроки Майнкрафта добились своего, но сейчас я пойду крафтить туалетную бумагу из тростника. Это обновление было бы довольно необычным.